Банде Гурупада Дандам Бхакта Бинда Чайтанна ਕ पਤ के पा ब पਤਤपाने भविन मुख करਤ ਵਚ ਲपा ਲਤ ग сна паде деви саттва наму нама на Девиң-сварасватиң-весам-таттва-жайо-мудират весам жайо мудират саңкирта не кишна катху пудеше гаури о патрасы прақаса не ча садануракта гұру Бхакти промудакша жагуд брену дейям сада пари бхакнам тетас падам сива виринчанутам саранью бхита Бисфуриджи, тогда я буду поводу, что Пурна, нура, гара, соса, гара, сара, муртихи, Святой Дуйта Гададада Бхакта Бинда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Аджануламбитобуджо канока буда то сангхиртоны купитаро камала ятахшо вишам баруди жа баруд жого дхарма палу Hare арера, арера, арера, арера, арера, арера. Намами, гангета, бапа, сура, Бхаванрупе нсаданаранам Ганга таранграмания жатакалапам Гаури нирантара вишеши тобам бхагам Нараяно Бхаги Саджоса Бадхани, Лакшмиджа Сачабакшаши, Джасса Астихида и Самбихида, Твамни Шинга Махамбхаджи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Hare раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму раму Ой, дин нато, э нато, Годия Шри -шрила Шри Бхакти Сидханта, Шри Сарасвати Госвами Такур Правхупат, Парамахам Саджагат Гуру, сказал, Шрила Мадхавендра Пурипат, is the main главная колонна, на которой если держится все наше гауди общество. Если мы не понимаем значение этого слова, если мы не можем понять настроение матавендры пурипада, мы не сможем совершать харибаджан. Шила Прabhupad говорит, что если мы не можем осознать эту шлоку, мы не сможем прогрессировать на пути Гаудиабаджана. Сегодня день ухода Мадхавендра Пурипада. Вы можете спросить, как возможно, что Мадхавендра Пурипад является вечным спутником Шримана Махапрабху. Наша Гуру Варга объясняет, что Мадвендра Пурипат пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас задолго до прихода Махапрабху, так же, как Биламангал Такур. Тем не менее, они являются вечными спутниками Гуранги. Совершенно неважно, когда они пришли, народом он даст такой, Шринива Прабхупад пришли позже Махапрабху, значительно позднее. Но это не имеет особого значения. Они приходят в соответствии с наставлением Бхагавана. Они избранные посланники Бхагавана. Поэтому не имеет значения, когда они приходят. Как же понять, что они действительно являются вечными спутниками? Поэтому должны быть доказательства. И Прабхопат объясняет, что, если вы видите, что они исполняют желание сердца Махапрабху, несомненно, они вечные спутники Господа. Несмотря на то, что Мадхавинра Пурипат пришел задолго до прихода Махапрабху в этот мир. Он исполнил желание сердца Махапрабху. Випралам Хабхава была проявлена Мадавендра Пурипадой. Конечно, Махапрабху не получил прему от Ишвары Пурипада. Она всегда была с ним, он всегда обладал ей. Однажды Махапрабху сказал, какой смысл получать саньясу, когда према... Всегда со мной. Мадавендра Пурипат хотел показать нам ничто, нечто, что необыкновенно для нас. Билламангал такур и Мадавендра Пурипат пришли. Прахупад вновь и вновь повторяет, Гауранга Аватара существует вечно. Совершенно не важно, что Махапрабху пришел в этот мир всего 500 лет назад. Он вечно находится в трансцендентном мире. Бхаксуан и Прабхупад говорят тем самым, что несмотря на то, что аватара Гауранги не зашла в этот мир гораздо позже, он уже был в сердцах Мадавендра Пурипада, Пурипада. Он был проявлен в сердце Мадавендра Пури. И именно поэтому мы видим проявление уникальной премы в жизни Мадхавенра Пурипада. Все, что пришел дать нам Махапрабху, уже явил Мадхавенра Пурипад. Мадхэйндра Пурипат показал нам випраламхабхаву, показал, как совершать баджан. В то же время он показал, что необходимо избегать пратиштхи. Пратиштха все равно что самоубийство. Огромное препятствие. Мадхавендра Пурипат äh, показывает нам Югта Вайрагио. Мадхавендра Пурипат в полной мере является нишкинчаном преданным. Он никогда ничего не просил у других. Он не просил даже молока. Если кто-то приносил ему его, он принимал. А иначе он постился. Он всегда был самодостаточен, удовлетворен, был настолько удовлетворен, что ничто не доставляло ему беспокойств, ни голод, ни жажда. Но в действительности это описание Маха Бхагавата ващнава. Они не нуждаются в пище, тем, они, тем не менее они принимают ее для того, чтобы поддерживать тело. Почитайте признаки Махабагавата, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Вы найдете там и это. Мадхабинда Пурипад был полностью удовлетворен Баджином, поэтому он не нуждался ни в чем. Такова была его природа. Мадавендра Пурипад, который никогда не просил, никогда ни у кого ничего не просил, возглавил храм, возглавил процесс поклонения Божеству Шри Наджа. Когда Мадавендра Пурипат был на берегу к нему пришел маленький мальчик и спросил его, почему ты ничего не просишь, ты же голоден. Тут я принес тебе молока. Когда ты выпьешь его, я должен забрать горшочек и отнести его назад. Сейчас я занят, я ухожу, но когда ты закончишь, я зайду за горшочком. Но мальчик так и не пришел. Мадвенра не мог забыть мальчика. Он чувствовал к нему какое-то влечение. То же самое произошло с Махапрабом. Когда он был совсем маленьким, он ходил звать своего брата Вишварупу, который слушал Адвайта Гасая, который посещал Харикадху Адвайта Он проводил там большую часть своего времени, поскольку он черпал из этого огромное удовольствие. Так же, как Яница наслаждается алкоголем, он наслаждался трансцендентной анандой, нектаром, который исходил с уст Адвайта Гасая. Шачимата просила Нимая привести брата домой. И Нимай, голенький, заходил в собрание преданных и в этот момент все преданные были поражены. Кто этот мальчик? Он привлекал внимание всех. Шри Кришна неоднократно приходил к Мадавендра Пурипаду. Он даровал ему свой даршан, давал ему свой даршан. Итак, Мадэндра Пурипад ждал, когда вернется мальчик, но он не приходил. Наступила ночь. Он повторял и между тем задремал. Во сне к нему пришел этот самый мальчик Гопал. Он сказал, я очень долго жду тебя, жду, когда ты придешь служить мне. Я нахожусь в лесу Говардхана. И во сне Гопал показал ему, показал ему Эдвендра Паде, как найти его, так будто бы он взял его за руку и отвел в лес, где находилось божество. Мусульмане, мой севак спрятал меня от э, нашествия мусульман. И с тех пор я страдаю здесь от э, дождей и палящего солнца. Пожалуйста, достань меня из земли и построй мне храм. Утром Мадина Пурипат собрал Браджаваси и рассказал о своем сне. Все Браджаваси пошли за Мадвена Пурипадом в лес и нашли божество Шринаджи Гапала. Оно было в глине, потому что очень долго оно провело в было в закопанном земле. На вершине Говардхана построили временный храм для божества и начали ему поклонение. Служению, служение Гапалу очень сложно. Браджаваси постоянно посещали храм, устраивали пиры. Новости о том, что нашлось, о, нашлось это божество, распространилось по всей округе. Приходили цари, правители, предлагали драгоценности в пожертвование. А Бражваси предлагали в пожертвование коров. И в результате у божества стало 10 тысяч коров. Можете себе представить, это огромное количество, их нужно как-то поддерживать. А Мадвендра -пурипад никогда, ни у Пурипад — это тот самый Мадвендра Пурипад, который никогда ни у кого ничего не просил. Тем не менее, он принял, полностью принял служение Гапалу. Тем самым он являет нам то же, чему хотел научить Гуранга Махапрабху. Вспомните историю с Саунули Браманом. Этот Браман отказывался давать ему чапати, который приготовил. Он говорил, что за это будут, тебя будут критиковать, поскольку я из касты, которая гораздо ниже твоей. Но... Махапрабху сказал, «Какое мне дело до да, происхождения? Мадавендра Пурипад не обращал внимания на происхождение, и я также не буду». Мой гуру Махараджи говорил в связи с этим. Меня сделали своим гуру, но в то же время они хотят стать моим гуру. То есть ученики якобы стали моими учениками, но в действительности хотят быть моими гуру. Многие ведут себя так, будто бы являются собственниками гуру, собственниками храма. Прохупат говорил тоже, несмотря на то, что они приняли меня как своего гуру, они хотят стать моими гуру. Махапрабху учит нас тому, что мы не должны уклоняться ни на миллиметр от пути нашего духовного учителя, от Следование нашему духовному учителю. Бхахтума Такор учит нас, что совершенно не важно, что я буду чувствовать в процессе служения. Будет ли мне оно приятно или я буду испытывать трудности? Бхактиван Такор говорит, что с какими бы трудностями мне не пришлось столкнуться, с какими бы страданиями, я готов сделать все, что угодно ради служения тебе. Я счастлив служить тебе. Я знаю это на собственном опыте. Ради служения, из порой из-за служения, я, у меня не было времени поесть, и мне приходилось проделать огромное расстояние, сталкиваться с большими трудностями. Гуру Махарадж сказал мне ехать на Рисимхапале, меня там просили принять просад, но я не мог, потому что я выполнял наставление Гуру Махараджа принести просад. Я постился. Я вернулся в храм, а в храме, храм, храме просад уже закончился. Вся посуда помыта. Я приезжал издалека, приезжал с Фриндавана, а просада не было. Я вкушал какой-нибудь сухой рис с солью, И этого было достаточно. Гуру -варга учит нас, что не в этом наше удовлетворение. Мадхивендра Пурипат учит нас Югта Я, может быть, буду испытывать счастье, может быть, страдания, но Ради Бхагавата Севы я должен быть готов на все. Махапрабху, Верховный Господь, не принимал в свой адрес ни капли пратиштя. Некоторые говорили ему, «Ты, Нарайана, Верховная Личность Бога». А Махапрабху просил их замолчать. «Не говорите так. Где Бхагавана, где Я, обусловленная душа?» «А как теперь ведем себя мы? Мы говорим другим поклоняться нам». Я сам видел, в Мадхуре, одна Браджаваси Матаджи протягив, то есть позволяла совершать пуджу своим стопам. Разве этому учит нас Прабхупад? Матаджи не должны прикасаться к саньясе. Матаджи не могут даже надевать гирлянду на шею Саньяси. Но я сам видел, как это происходит. Откуда, откуда взято вот это? Проблема в том, что все учение, учение Махапрабху, учение Прабхупады разрушается, изменяется. Итак, Мадавендра Пурипат абсолютно не принимал пратишки, точно так же, как Махапрабху. Махапрабху учит нас, что если хотя бы чуть-чуть пратишка коснется нас, мы осквернимся и не сможем совершать Кришна -баджан. первое и главное качество предного Кришны. Весь мир может предлагать мне гирлянды, но я не приму их. Я должен передавать все почтение в свой адрес Гуру Варге. Почему вальшнавы порой говорят строго? Потому что они обладают тринадапией, потому что слишком... Как Кишева Госвами Махарадж. Порой он говорил строго, но почему? Потому что он был очень и очень смиренным. Точно так же, как Вриндаван дастакор. Проблема в том, что мы неправильно интерпретируем их слова. Без смирения невозможно говорить Харикатху. Итак, божество Гапала пришло во сне к маленра Пурипаду. Он сказал, да, ты опять начал поклонение мне, тем не менее, мое тело горит, потому что я слишком долго находился под палящим солнцем. «Пожалуйста, раздобудь для меня малай чандан». Это особый чандан, особый вид чандана, который очень дорогой. Нам он точно не по карману. «Иди раздобудь мне такой чандан и смешав его с кампуром, нанеси... нанеси смешав с камфорой «нанеси But на мое know, тело». I'm still, I'm но никого не проси сделать это, ты должен сделать это сам. Почему Гопал, Гопал говорит так? Потому что он хотел, он был настолько милостив, что поручил, хотел получить это служение именно от Мадхавандра Пурипада. Даже в материальном мире, когда человек влюбляется, он готов пожертвовать своей жизнью ради этого человека. А патриоты готовы сделать это даже ради Родины, отдать свою жизнь за Родину. Так почему же мы не можем посвятить свою жизнь, отдать свою жизнь за Бхагавана и за Вашнавов? Мадхаведра Пурипат поручил служение браманам. браманам. Получил служение Божеству Браманам. Двум Браманам из Бенгалии он дал посвящение и поручил им служение. А сам отправился на поиски этого Чандана. <космех> он в то время он посетил дом Адвайта Гасая и достиг Пурушотта Матхамы. Но по пути он зашел в Балишвар. В Кира Вы слышали об этом месте? Там Мадхиндра Пурипат пел, танцевал, когда арати было закончено. Божеству предложили 12 горшочков особого кхира. Мадхиндра Пурипат наблюдал за процессом служения божеству. Он спросил Пуджаре, «Как именно вы осуществляете служение?» Я бы также хотел служить моему Гопалу, Божеству Гопалу. Я много раз посещал это место и видел, что они предлагают. Предлагают просад и давали просад не we давали in in way, в таком количестве mm -hmm. просад что mm -hmm. все вместе мы бы не смогли mm -hmm. это mm -hmm. съесть утром so Днем предлагают предлагает раджбхок, вечером предлагают Ситара-бхок, А поздним вечером предлагают «Хи хир. И Маденра Пурипат решил совершать служение также. Он подумал, что такое служение точно удовлетворит Гапалам. Этот кир назывался Амритакели. Медведра Пурипад думал, если бы я хоть каплю попробовал такого кхира, я бы понял, что у него за вкус, и смог бы приготовить такой же для своего божества. Но тут же он одернул себя и начал ругать. Я посмел пожелать Кира, который не был еще предложен божеству. Он вышел из храма и сел на площади перед храмом. Why? Why? Why То есть такое незначительное, казалось бы, желание, он так так сокрушался, что он так подумал. Он просил прощения у Гапинадха. Между тем Гапинат дал наставление Пуджаре. То есть Пуджари закрыл храм и пошел домой спать. Во сне Гапинат пришел к нему и сказал Просыпайся, я припас один горшочек с Кхиром. спрятал под э, одеждой. Таким образом, Гапинат своровал кхир для своего преданного, для Мадхариндра Пурипада. Иди, открой храм, найдешь кхир. И отнеси на базарную площадь. Там сидит Мадавиндра Пурипат, мой преданный. Пуджари пошел в храм и действительно нашел там горшочек с хиром, отнес его. И пришел на базарную площадь, закричал: "Кого? Кто? Где? Мадавендра Пури? -пури. Гапинадх своровал кхир для тебя. Выходи и возьми этот кхир." Мадавендра Пурипад подошел к нему и удивленно спросил: "Он своровал-то для меня?" А Пуджари восхищался. Божество, та... Господь так любит тебя, что Он припас кхир для тебя. Мадхендра начал рыдать. Я доставил трудности моему Прабу. Это не служение. Он ел этот кхир и рыдал. Затем, помыв горшочек, он разломал его на маленькие частицы. Завязал его в узелок и носил всегда с собой. И каждый день он вкушал по маленькой горстке таких э, осколков от горшка. И испытывал прему, рыдал. Но после этого Медвендра Пурипад быстро оставил это место, потому что он знал, что с утра Новость распространится по всему городу, и все захотят встретиться со мной, все начнут выражать мне почтение. Поэтому для меня будет лучше как можно скорее покинуть это место. Он получил утренний даршин Божества, а затем ушел. Пришел в Пуршотамадхаму, рассказал пандам о сне, который он видел, о том, что он ищет особый вид чандана, и все были готовы помочь ему, включая даже царя. Они дали ему столько чандана, что было сложно поднять его с места но Мадхендра Пурибат, несмотря на то, что он был уже в преклонном возрасте, с решимостью взял этот э, тяжелый чандан. Царь в помощь послал вместе с ним двух слуг. По пути назад во сне Мадвендра Пурипат опять увидел Гапала, который сказал. Уже после, после того, как Мадриндра Пурипат нанес чандан, божество вновь пришло к нему во сне и сказал, я получил все, чего желал, но почему бы тебе не нанести такой же чандан на божество? На божество Гапинатха. На, на божество Кхира Чора Гапинадха. И с тех пор на протяжении 21 дня на божество наносят такой же Чандан. Итак, мы видим, что Мадхавендра Пурипад обладает глубочайшим смирением. Он учит нас Нишкинчанабхаве, учит подлинному отречению, юктовая рагия. И в то же время он говорит нам о том, что необходимо избегать пратиштхи. В связи с этим Кришнадаская вражга с вами пишет в читании Трансцендентная природа Пратишки заключается в том, что она бежит за теми, кто избегает ее. Мадавиндра Пурипа отбежал от нее, а Пратишка следовал за ним. Это устройство самого Бхагавана. Сам Господь сделал так. Хотя он отказывается от нее. Но тем не менее, существует трансцендентная пратишка, которая следует за чистыми преднами. Когда они принимают ее, она не скверняет их. Прабхупад говорит, что мы должны выражать почтение ващнава пратиште. Если мы не будем делать этого, это приведет нас к падению. Ему попадем в ад. Вайшнава пратиштха, пратиштха это та пратишха, которая передается от ученика к учителю по Гуру Парампаре. И достигает своего. Изначаль, свой изначальный источник, нитянанду Прабу. У нас нет права принимать его на свой счет. И чистые преданные не хотят почтения в свой адрес, не хотят пратишьте. Итак, байшнава пратишьтха важна. И мы должны выражать и почтение. Мадавендра пурипат показывает нам, каким должно быть настроение того, кто совершает баджан. В читанье читанырите написано, что видя облака, проплывающие по небу ночью, мадавендра пурипал терял сознание, поскольку они напоминали ему Кришну. А вспомните, что было в случае с Пундарик Никто не воспринимал его как преданного, потому что он вел Слишком роскошный образ жизни, но это сам Вишвамба... Вишвамбара Ма... Вишвамбара... Вишвамбара... Он жевал пан, спал на роскошных подушках, и все воспринимали его как материалиста. Но как только Мукунда начинал прославлять Кришну, только начинал... Что происходило с ним? <просу> Тут же Пундарик Видянитхи терял покой. Он разрывал на себе роскошные одежды. Начинал рыдать по Кришне. образом не стоит судить по внешности. Прабхупад, наша Гуру Варга, учат нас тому, что Шила Мадавендра Пурипат является главной колонной, на которой держится Гаудья Мадх. Everybody should think but – kind of, this, kind of, you know, «This kind of pain, this is the pain of пишет в чайтан чаритан что «This is the pain of Radharani. Somehow, this kind of painful remark coming in the mouth of Madhuri. It is written. It is written there. Слова Радхарани проявлялись на устах Мадавендра Пурипада. You know, мы должны понимать, насколько мы удачливы. Насколько so, удачливы, потому so, что у нас есть Мадавендра Пурипад. Для того, чтобы совершать Гаудья-баджан, необходимо осознать значение этой шлоки. Если эта шлока, ее значение и пхава, содержащиеся в ней, не прикоснутся к моему сердцу, не проникнут в мое сердце, я не смогу совершать баджан. Прабхупат говорит, что это... Шлока может э, даровать вам Пхаву. С внешней точки зрения Мадвендра Пурипад принял эко дандо тем не менее он выдающийся преданный. Преданный высшей категории. Он – Калпатару, Галокатхамы. Он – дерево, исполняющее желание. Итак, вчера мы говорили о том, каким чудесным образом Махапрабху освободил Майеваде. Тем не менее, Махапрабху утверждал, что если вы встретитесь с Майевадой, вам нужно принять омовение прямо в одежде. Если вы просто взглянете на Майеваде, насколько настолько они грязные. Когда я был в Харидваре, меня часто приглашали туда. Я шел по улице и видел мои вади повсюду, так что же, я, я шел на Харикатху, и что же мне нужно было постоянно принимать умовение? Ну да, я действительно в уме принимал умовение, произнося эту шлоку. Несмотря на то, что они рассказывают бхагават они не верят в Кришну. Они замечательно говорят, тем не менее, не верят в вечное существование Кришны. Я встречался с такими Майваде, которые, казалось бы, очень могущественны, то есть они в точности следовали всем правилам предписаниям. Но я видел и понимал, что в бхакти у них нет. Да, у них есть какое-то могущество, которое они обрели при помощи строгому выполнению всех предписаний. Но в бхакти нет. Итак, мы должны понять, сколько милости в сердце Гауранги. Все его тело состоит из милости. Нельзя сказать, что милость только в сердце. Все тело Махапрабху состоит из милости. В последующие три дня мы будем обсуждать все игры Махапрабху, которые покажет, насколько он милостив. Один браман жил в Варанасе именно uh, you know, no, он как вчера я говорил пригласил so now, Marko, в свой дом махапрабу и моиваде придя в собрание и Маеваде, Махапрабху говорил с глубоким смирением так, чтобы не оскорбить их. Он начал свою речь так, Шанкарачарья And... получил наставление Бхагавана прийти в, в этот мир бхасия, и проповедовать Майваду Бхашю, так чтобы люди сразу же приняли ее. Это был сам Шанкар-бхагаван, который по наставлению Господа пытался скрыть бхакти от неверующих. В шастрах сказано, что Бхагаван готов отплатить вам чем угодно, готов дать вам все, что вы хотите. Если вы совершаете какую-то севу, он готов вам дать деньги, женщин, славу, но не бхакти. «Не просите бхакти», — говорит Бхагаван. Нараджа Махараш, Юдхиш -махараш, говорят, «О, о Раджан, Бхагаван так разумен, он готов даровать мукти, но не дает бхакти». Не дает бхакти так просто. Потому что когда кто-то получает бхакти к Бхагавану, Бхагаван принадлежит этому предному. Бхагаван начинает принадлежать обладателю бхакти. То есть он вручает себя в руки предного. Поэтому он не дает бхакти так просто. В отношении этого в Бхагаватам говорится, что Бхагаван готов даровать даже мукти. Любого вида мукти, какой вы хотите, но только нечистое преданное служение. Но если же Бхагаван увидит, что ваше сердце чисто, он будет вынужден вручить себя своему преданному, даровать ему Бхакти. Бхагаван настолько смиренен, что смирение его не сравнится ни с чем в этом мире. Он говорит Удаджи Махараджу: "Я бегу за своими чистыми преднами. Почему? Потому что таким образом у меня есть шанс получить пыль с их лотосных стоп. Пыль поднимается от при ходьбе от стоп моих преданных и умощает мою голову, умощает все мое тело. А в моем теле покоятся бесчисленные браманды. И они получают очищение благодаря пыли с лотосных стоп моих преданных. That the dust particle from the lotus feet of devotee can come and touch on my head and prayami aham puyayeti omri renuvhi. Anu aham puyayeti omri renuvhi. By the dust particle from the lotus feet of your devote, I like to fear by myself. Because in my body in the there is this. So this Bhagavan who is Бхагаван so the... существует вечно, но глупый Майвади доказывают, что он временен, что его существование временно. Но Махапрабху объясняет, что эта теория не. в этой теории не виноват Шанкарачарья. Он пришел в этот мир, но исполнял указания Верховного Господа. И у меня есть подтверждение тому, что Шанкар Бхагаван в действительности говорил о баджане. Шанкарачари дает прямые наставления, но глупые его последователи не понимают. Он написал так много стотр, посвященных Кришне. Это одна из них. Поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде. Один из выдающихся последователей Шанкарачарьи из Бангладеша, его звали Мадхусудан Сарасвати. И его можно назвать следующим после Шанкарачари, то есть он был настолько могущественным, он пришел в Варанаси и там написал огромную книгу размером с Махабхарату. Назвал ее Адвайта Сидхе. И он же впоследствии получил милость Гуранги. Он прибыл сюда в принял омовение в Ганге, и было поразительно видеть, как его сердце изменилось. Когда он оставлял тело, ученики обратились к нему, «Городжи, прежде чем оставить этот мир, дай нам заключительные наставления, самые важные». Speaking, you know? Вы знаете, о чем он стал говорить? Он говорил о Кришне. «Я не вижу татву выше, чем Кришна». Это мое заключительное наставление. Всю жизнь он говорил о Майваде. Но прежде чем оставить тело, он сказал, что нет никого выше Кришны. А раз вы хотите получить... Самую суть того, что Kisho. я осознал, Кришна eh? выше всех. So когда кто-то хотел установить Майавады Сиддхан, то говорил неподлинную бхакти-таттву. Махапрабху выступал против, против, опровергал ложную философию. Майвади говорят, «Этот мир, Подобен сну, это сон. Он не существует на самом деле. Все, что мы видим, это просто сон. Но как же это возможно, что же тогда наше тело тоже не настоящее? Они говорят абсолютно ложную сидханту. Они говорят, что если... Если мы верим в speak татву Brahma говорится, Брама чист. То есть они говорили ложные излагали ложные теории, теории о Браме. Махапрабху не мог вынести этого, он опровергал. К примеру, одна из теорий вадим Если вы принимаете веревку за змею, какая-то перед вами веревка, толстая веревка, и с большого расстояния вам кажется, что это змея, но змеи же нет там, это же просто веревка. Тем не менее, концепция змеи присутствует и пугает вас. И такое действительно часто случается. Можно увидеть веревку, лежащую на земле, и принять ее за змею. Один человек идет, и ему кажется, что это змея, а другой подходит и говорит, нет, это же просто веревка. Когда мы понимаем, что это всего навсего веревка, человек перестает бояться. И Майваде с этой позиции объясняет существование этого мира. Они говорят, что этот мир такой же. Нам кажется, что все это реально, но на самом деле это просто иллюзия. Но Вашнава объясняет, что да, это веревка, да, это не змея. Да, возможно, в этом no, случае это так, there, no? но змеи определенно everyone. существуют. Так как же я могу утверждать, что змеи не существуют. То есть змеи действительно есть, и они вселяют на страх. Змеи действительно существуют, и никто не будет оспаривать эту теорию, никто не будет оспаривать это. Точно так же материальный мир, хоть и временен, но реален. И когда мы привязываемся к материи, мы вынуждены страдать. Так какой смысл привязываться к членам своей семьи? Это всего-навсего временные отношения. Итак, этот Браман заключил все, что ты говоришь, то, как ты выглядишь, заставляет нас думать, что ты есть нараина. Так по милости Махапрабу сердца моивади очистились, и они осознали, что это сам Бхагаван что перед ними сам Господь. Но даже Чапал Гапал видел Бхагавана, но он так и не смог понять, кто перед ним, потому что он был оскорбителем. Об этом мы поговорим позже. Чапал Гапал совершил Аппаратху по отношению к Шривас Пандиту. Ну, точно так же, когда Бхагаван шел по улице, когда он... То есть его, его видели многие-многие люди, но не каждый понимал, что он сам Господь. Они восхищались им, тем не менее не осознавали, что это Бхагаван. Поскольку Бхагавана невозможно увидеть при помощи материальных органов чувств. подлинный Бхагаватадаршан можно получить лишь по милости Господа Майвади представляет самую большую опасность для чистого предного служения тем не менее Махапрабху освободил их по желанию этого Брамуна, который пригласил их в свой дом, и Чандра Шакра -ачари, а также Тапана Мишра, отца Гопалабата Госвами. Сам Махапрабху говорил, что как только вы увидите Маеваде, необходимо принять омовение. Но он настолько милостив, что пролил на них свою милость. Майвади постоянно повторяют эту шлоку. Значение которой таково. Тот, кто постоянно говорит о Веданте, обретает отречение. Но какова ценность этого отречения? Что с ним делать? Мы не можем служить Бхагавана при помощи отречения или привязанности. Об so, этом мы поговорим завтра. Bhakche, Маевади говорят, что тот, кто принял Коупину, очень удачлив. Он самый удачливый в этом мире. Но мы знаем, что Маевада это самые страшные оскорбители. Но они думают, что это, что это отречение и что это самое высшее, к чему можно стремиться. Они думают, если я буду постоянно повторять «Ахам сми, я стану Брамой. разве такое возможно? Я видел здесь зеленую птичку, а потом я увидел, что она залетела в зеленый куст и больше не смог ее наблюдать. Не увидел ее. Потому что она слилась одного цвета. То же самое говорит наша Гуру Варга. Не забывайте это объяснение. Дживатма и Параматма. Вечны. Не может быть такого, что Дживатма сольется с Брамой. Даже если вы сольетесь, вы не, потеряете свое, не лишитесь своего существования, вы не потеряетесь. Точно так же, как Богован существует вечно, так же вечно существует, существует дживатма. Поэтому Богован опровергает концепцию Майвади. Почитайте Багава, там «Десятую песнь». Там Брама говорит, что люди совершают такие аскезы. Майвади совершают такие аскезы и развивают какую-то какую силу, энергию. Несмотря на то, что у них нет бхакти при этом, я сам знаю множество случаев. Однажды я поехал... в одно место, которое находится очень далеко отсюда, и там я рассказывал Харикатху на берегу Ганги. То место называлось Рам Ганга. Это была отдаленная деревня, и там один Майвади совершал баджан. Он просыпался в 3, в 3.30 утра, принимал омовение холодной водой даже посреди зимы, садился и погружался в медитацию, начинал Баджан. Он ни с кем не разговаривал, практически ни с кем не разговаривал. На самом деле мы не можем использовать слово баджан в отношении Майвади. Потому что баджан это сева, но они не совершают служение. Мы ну, можем сказать, практика Майвади. Он приступал к своей практике. Но однажды, из его баджанкутира была похищена какая-то важная вещь. Какая-то ценная, ценная вещь. Никто не знал, кто похитил ее. Он обратился к местным жителям, спросил, кто. Тот, кто похитил, придет ко мне и предложит поклон. Но никто не признавался. Тогда этот Майвади сказал, тот, кто своровал, через два дня, через два-три дня его укусит змея. Если он не вернет мне то, что похитил, он умрет от укуса змеи. И так оно и произошло. Поэтому не думайте, что Майвади незначительны. Несмотря на то, что у них нет Бхакти, благодаря тапаси они обретают силу. Так же, как Раван, Хирани Кашипу. Итак, Майвада Вечар был полностью опровергнут Махапрабху. Их сердца Майеваде изменились, и они начали танцевать и петь вместе с Махапрабху. Это колоссальный успех. На сегодня я остановлюсь, я не хочу остановиться, тем не менее, я вынужден сделать это. Кришна отправился в Мадхуру, а Радхарани испытывала глубочайшую боль. И теперь она обращается к Кришне, теперь ты Мадхура-надх. Ты окружен прекрасными девушками и забыл про нас, пастушек. Так Радхарани говорит с Кришной. То есть, тем самым она дразнит его. Мы бедные деревенские жители, а там тебя окружают прекрасные девушки. Но я умираю без тебя. Разлука с тобой убивает меня.